Всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик и сегодня мы с вами будем жарить картошечку. Я думаю, вы все любите жареную картошку, помните, это блюдо из детства. Мы, конечно, стараемся более правильно питаться, но вот жареной картошечки, такой с корочкой на маслице, все-таки иногда хочется. Вы, конечно, все умеете жарить картошку, но сегодня я поделюсь некоторыми секретами, как сделать ее еще вкуснее. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Нам понадобится картофель соль, растительное масло, сливочное масло, репчатый лук и чеснок. Я использую сухой чеснок, просто потому, что он нам больше нравится, и у нас желудок на свежий чеснок так себе реагирует. Если вы хотите свежий, используйте свежий. И это можно, это, это будет тоже очень вкусно. И первый секрет заключается в картошке. Смотрите, картошка бывает разная. Есть куча разных сортов. Есть желтый картофель, красный картофель, белый картофель. И чем больше в картофеле крахмала, тем хуже он подходит для жарки. Крахмалистый картофель отлично подойдет для варки или для каких-то гранников, например. Чем белее картофель, тем больше в нем крахмала. Поэтому для жарки просто шикарно подходит красная картошка или хотя бы желтая. Вот у меня как раз сегодня желтая. В ней среднее содержание крахмала. Для начала мы картофель, конечно же, моем и очищаем от кожуры. Картофель мы начистили, теперь мы будем его резать на брусочки. Здесь, смотрите, очень важный момент. У нас желтый картофель, как я уже сказала, в нем среднее количество содержания крахмала, поэтому замачивать его в воде не нужно. Я знаю, что многие еще с советских времен замачивают картофель в воде, вот для жарки этого делать не нужно, исключение только если вы берете белый крахмалистый картофель, тогда мы после нарезки замачиваем его в холодной воде, для того, чтобы максимальное количество крахмала у нас вышло в эту воду, потому что для жарки много крахмала нам не нужно. Мы с вами нарезаем картофель брусочками и стараемся сделать так, чтобы они были не сильно толстый, не сильно тонкий и примерно одинакового размера. Еще чтобы картофель получился вкуснее, я всегда кладу в него репчатый лук. Поэтому мы берем лук и нарезаем его на полукольца. У нас все подготовлено, теперь можно жарить. Смотрите, очень важный момент. Мы берем достаточно большую сковородку, так как у нас картошки тоже достаточно много, и очень хорошо ее разогреваем. Я всегда жарю картофель на сливочном масле с добавлением растительного. Растительное масло добавляется для того, чтобы сливочное масло не горело. То есть, получается, мы как бы жарим картофель в смеси. Когда у нас масло начинает шипеть, практически растаяло, мы наливаем растительное. И вот только сейчас, когда масло уже прям хорошо нагрелось, мы добавляем картофель. Смотрите, у нас картошки достаточно много, и где-то я слышала советы, что... Картофель нужно класть мало, то есть буквально одним слоем, и жарить его частями. Ну, вообще-то это не очень удобно. И он и так прекрасно прожарится, если следовать одному совету. Мы с вами картофель положили, и мы его примерно 5 минут не перемешиваем. Огонь у нас стоит где-то средний, мы его не трогаем. У нас картофель должен именно жариться, а когда мы будем его постоянно мешать, он у нас очень быстро развалится. И, кстати, солить его сейчас тоже не нужно. Солить мы будем в конце, потом объясню почему. Еще один очень важный момент. Лук мы будем жарить на другой сковородке. То есть мы его обжарим отдельно и потом в конце уже добавим картошку. И вот теперь у нас прошло примерно 3-5 минут, мы картошку аккуратно перемешиваем. Вот у нас уже там появилась корочка. Перемешали, жарим тоже примерно 3-4 минуты, потом снова перемешиваем. Вот это очень часто ошибка при жарке постоянно перемешивать или постоянно переворачивать. Просто если вы блюдо или какой-то продукт жарите, продукт этот должен именно жариться, нужно его постоянно перебить. Это особенно очень плохо делать с мясом, потому что из мяса может выйти сок, и оно будет не таким вкусным. У нас будет примерно вот такая консистенция картофеля. Мы добавляем соль и сухой чеснок. Если используете свежий, то мелко вырубиваем и тоже добавляем картошки. Почему мы соль добавляем в конце? Потому что соль вытягивает влагу из продуктов, будь то мясо или картофель. И если мы сразу посолим картошку, она у нас вытянется влага и она получится такая вся мягкая и развалистая. А нам этого не нужно. Теперь мы добавляем сюда лук с нашей второй сковородки. Перемешиваем, убавляем огонь на минимум, накрываем крышкой и готовим примерно 5-10 минут ну, до того состояния, пока картошка у нас не станет нахрен. Посмотрите, какая у нас получилась румяная, красивая, золотистая картошечка. Она очень вкусная, у нас ничего не развалилось, все приготовилось и выглядит это тоже классно. Это та самая картошечка из детства. Кстати, ее замечательно подавать с какими-нибудь солеными огурцами или помидорами. Я буду ждать ваши отзывы и обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита!